натуральный Балтиз вот, тогда вот он и есть у тебя, если у тебя есть. На сайте есть на сайте надо есть изделия не ювелирные, как они называются, <смешно> сувенирные изделия или изделия из э натурального янтаря с подтверждением происхождения или так вот изделия из э теплого живого э балтийского янтаря с подтвержденным ну, происхождением. Это же происхождение. Потому что вот я, я из Петербурга, я из другого региона. И там тоже есть понимание, что ИНТАН может быть поддельный, может быть неподдельный. Хотя в общем, как-то ну, Калининград рядом, но не, не добывается все Петербурге ВИЛ. И в других регионах тоже все знают, что он может быть поддельный, может быть неподдельный. Желательно сказать, что прямая поставка из Калининградской области, снизу. Прямые поставки из Калининградской области. Можно прилагать в «Калининград». Да? Вот, вот здесь лучше не 80-80 а 40-12 Потому что есть ощущение, что если он да? попал да. на сайт, к, в другой области, и там тебе продают производитель, ну вот он, местный код, не 8800, не из Москвы, не реселлеры какие-то. А, а женщины вот эти, наоборот, как они будут? А, я сейчас буду звонить, на деньги попадать? Нет, можно обратный звонок. Обратный звонок, да. Знаете есть такую обратно? кнопку? Она, вот да. и все. Слава допустим. Да, ну, она должна быть. Она, как бы, Лю... но есть. Но, но она просто показать, вызывает доверие, слава, насколько слава, мне слава, известно. Но я знаю, что я пыталась до туристических фирм, фирм так достучаться, да, когда подыскивала путевку, и мне не перезванивали. Да. То есть есть да. такая практика, может быть, поэтому доверие уже и упало. Да, в 20 секунд? Нет, я, я ночью искала, ну, было время, там, практически ночью уже, да, то есть это было нерабочее время, и я оставляла заявку, я писала, куда я хочу, в какие даты, ну, там, плюс-минус стоимость, и у меня не работало это. И даже более того, компания Алоха Тур мне не ответила, но она мне несколько лет бомбит с МСК, я думаю, вы мне ничего не дали, а вы мне шлете там раз в несколько месяцев. Да. Ну, Свои. Да, поэтому может быть кнопка и... не работает, народ уже. Да. Да. А, это а вот этот какой еще такой вопрос? Какого, чат, который вот на, на сайте вам как помогает увеличивать? Да, да, да, виджеты, да, Видит. виджет. Угу. Он не должен быть навязчивым, он должен быть в формате сообщений, как будто из соцсети там, сообщение там, сначала, там, как будто человек пишет, там, ты, ты, ты, раз появилось сообщение, ты, ты, ты, пишет, следующее появилось. То есть он должен быть похожим на сообщение в соцсети. Сейчас да? есть виджет, я знаю ребят, которые его запускают, это тоже как чат на сайте, но ты можешь писать сразу в соцсеть, mm -hmm. то есть в личный аккаунт. И тебе не надо заходить на сайт или на электронную почту, проверять, кто там тебе что ну. написал. А ты видишь, что в, твоем, в твой личный аккаунт, ну, который даешь доступ, приходит сообщение, тебе написал человек, задал какой-то вопрос, и ты ну, отвечаешь. Это, это ВКонтакте создал для веб-мастеров свой виджет. То есть на любой сайт можно в ВКонтакте встроить виджет. И когда в mm -hmm. этот чат будут писать люди, они будут э, писать в ту группу ВКонтакте, от которой вы установили. И, да. И, И в, чем, в чем плюс в том, что э, люди сразу же, ну, если они что-то написали в нем, то вы сразу видите, кто написал. И они видят, кому написали. Да. Не просто какой-то там э, электронный помощник, так скажем, а, а уже конкретный человек с, конкрет, с конкретным аккаунтом в соцсети, и вы можете его найти. Еще вот такой вот сервис callback killer. То есть есть callback hunter, который многие знают. Есть callback killer, это аналог callback hunter, но у них оплата идет только за минуту прямую. У них есть виджеты и обратного звонка, который у них наточка перезвонит за 29 секунд. И у них есть онлайн-чат, у них есть ловец клиентов. Очень интересная штука, когда там возникает сообщение, как будто бы действительно из соцсети. Это первый вариант. И второй вариант, если вы используете битрикс 24 у них есть свои онлайн-чаты, которые тоже могут поставить свои кнопки обратного звонка, настроить. Нет, Vitrix24. Вот. Ну, там можно, там есть такая штука, как открытые линии. Там можно настроить, да. чтобы лиды, вот эти обращения падали из всех соцсетей, и в том числе с онлайн-чатом. А мы это сейчас они подключают, да? Да, Vitrix. 24 это тяжелый он какой-то. Ну, в нем, если разобраться, то нормально. дальше то есть, гораздо легче, чем один раз приподнять какой-то. Там у них, кстати, тоже можно же номер заказать. 499. Да, да, у них можно купить, Ну, что-то ну, 1000 да. рублей можно повалить, 360 рублей за номер и все. Вот у вас уже номер 499. Если надо быстро номер создать и сразу все звонки попадают в систему, и записываются в систему. 499. То что 495. Москва. 499, 495. Да, если вы дадите телефон не себе, а сотруднику, то на Битриксе, по-моему, идет запись, я забыла, как это правильно называется, то есть вы ему потом отслеживаете, как сотрудник общался, сколько он клиентов слил, как бы он, ну об, всю обратную связь. Вежливый он, не вежливый, потому что очень часто люди обращаются, а менеджеры по продажам не дают человеку купить. Вот. Да, да, да, то есть это прекрасно. В Офере одно написано, а мы даже, может, даже не знать, что, что у нас там Офер. Да я не знаю, что на сайте у нас написано. Надо информацию днать сотрудникам. Где других брать вопрос? Давайте еще какую-нибудь нишу берем интересную. Есть курс по развитию голоса, называется «Резонанс». Целевая аудитория очень определенная, но в то же время Сейчас это в основном женщины от 25 примерно до 50, и женщины, которые интересуются психологией, эзотерикой, йогой, ну и частично как-то косвенно интересовались развитием своего голоса. Uh -huh. а, остальные мы сейчас вот определяем, но это и мужчины, которые тоже как-то к йоге имеют отношение, uh -huh. и мужчины, которые вот... Как-то тоже где-то, когда-то слышали про то, что голос можно развивать. Uh -huh. вот. А есть какой-то измерение результатов, какой-то стандартный курс, 10 занятий, 5 занятий? Да, есть курс, вот он идет 5 недель, 40 часов, uh -huh. и в ходе этого курса ну, ставится голос на диафрагму, uh -huh. и человек учит песню какую-то конкретную свою, которую он выбрал. Uh -huh. и, ну, Практически 90% могут потом ее исполнить очень близко к оригиналу. А сколько стоит? Стоит 10 тысяч рублей. Стоит 11 марта. Есть еще 4 свободных места. Стрезит, разобрались. Потому что и так это достаточно низкая цена. по Калининграду это единственный курс. Ну и куда обратиться ну, а на что получить? Ну а как же Алла Татарикова? Или а -а -а. у вас разные направления? Карпенко Татарикова, по-моему, она называется. Нет. Ну, Она это, делает... Я объясню, это не совсем вокальный курс, а здесь идет очень... Там тоже не вокальный, там ближе к театральному, наверное. Нет, а здесь именно голос с точки зрения дыхания, голос с точки зрения энергетики. Очень много упражнений из йоги идет и голос не с точки зрения методологии, каких-то упражнений, которые обычно удается в театральных студиях или в вокальных, а голос... Пропускает через психологию человека, и ну, затрагиваются какие-то такие моменты, которые э, ну, можно с коучем разобрать, например. То есть вы теория знаете... та, что э, при определенных душевных травмах да. э, вы тоже их как бы прорабатываете, Конечно, да? да. Раскрываются страхи, они как-то шлифуются, и за счет этого голос раскрывается. У -у -у. А, а сколько, да? сколько времени сколько занятий, какое количество. Занятий два занятия, пять недель, 10 занятий. Десять занятий. Ну, значит, здесь надо так и э, речеваться. Раскрой свой истинный голос за 10 занятий. Да. Гарантия обязательно надо. И Если не за... падаешь, да? вернем деньги. Потому что продукт, он не платы. пощупаешь, и новый, да. И новый, да. да. да. да. Угу. То есть оплата, оплата предоплата. Первое занятие первое занятие нравится, возвращается Да, можно вообще делать какой-то пробный, не первое занятие, а вводное. Занятие бесплатное. Это мастер-класс, это уже методы... водное дело, а конверсия очень низкая. Лучше сразу брать деньги и говорить, что после первого занятия, если вам не нравится занятие, мы возвращаем стоимость курса. Без каких-то претензий Да. Это групповые занятия? Да, групповые. Ну, есть индивидуальные, но они да, второго да. uh -huh. То есть да, открой свой истинный голос за 10 занятий и обязательно видео до, после, до, после, хоть кого, нужно uh -huh. даже до, после. То есть лендинг, сайт и группа и Инстаграм должны состоять из этих видео. Голос до, голос после. То есть человек поет до, человек поет после. А если да, человек да. стесняется, допустим, ну вот у меня тоже услуга, она связана с похудением. И очень многие женщины боятся э, стесняются давать отзывы. Город маленький. Ну, есть такой, но можно взять не обязательно кстати, свои. То есть, если вы даете эффект, который похож на что-то, вы можете взять видео где-то, то можно взять чужое. Не, но отзывы все равно нужны будут для кейсов отзывы, кейсы нужны, но я думаю, что уж кто-то согласится, мужчины или те, кто хотят покрасоваться, или нарциссические какие-то да, или так, кстати, да. Не обязательно люди вот я наблюдаю скидки, ой, скидки, а некоторые прям расписывают без всяких скидок, они просто хотят поделиться, что им понравилось. Не, но в любом случае я, ну это у меня на курсе книга рецептов, ну Связанных да, с похудением, так скажем, рецептура И если я вижу, что человек... Я говорю, пожалуйста, напишите отзыв И отзыва нет, нет, нет, нет А человек уже знает, что будет книга и мне пишут, а книга-то где? Я говорю, а отзыв... <связать> То есть я уже делаю такой финт ушами, и я говорю, извините, но давайте как бы по-честному договоренности отрабатывать. Ну, если совсем, это вот иногородние, да, потому что не только Калининград. А местные есть, кто говорит, я меня тут все знают, ну, я тут уже, конечно, понимаю, что действительно. А кому-то нужна. <связать> Нет, ну, кому-то нужна а все равно это. А можно, я с кругом, Гарантировать где-то нельзя гарантировать. Кто у вас основные клиенты? Физлицы или юрлицы? Юрлицы. А что юрлицы с какими запросами приходят? Юрлицы приходят запросы Чаще всего? Наверное, сделки. Сделки, да? То есть это досудебное решение вопроса с отделками или подготовка договоров? Да, в текущей объединке. Это. Текущая деятельность, то есть это подготовка договоров, формирование условий. У меня через все застройщики это выступают, они могут каких-то. По 214-го, да? Нет. Или нет? И, И, нет. Не 214 а именно. За деньги, которые с... С... С... сама деятельность, например, застройщиков, застройщика в части как биологера, да, то есть она под, подрядные договоры Договоры вижу, там, часто бывают кто вкладывается в проект, чтобы у них потом было вот вот. по застройщикам надо бить. Э, надо показать, что вы специализируетесь э, в стройке, в строительном рынке. Вы там уже там, собаку съели. И на этом рынке сходятся. Я не думаю, что в приграде есть другие юридические компании, которые специализировались, вы, точнее, заявляли о том, что они специализируются в строительном сегменте. Или есть такие? Есть дистанционные. Дистанционно окей, okay. но именно здесь физически в Фелинграде нет. Это достаточно широкая сфера или широкая ниша. Здесь можно с двух сторон обрабатывать. С одной стороны, брать тех, кто физлиц, которые работают с застройщиками или строителями, и им что-то не нравится, или они хотят как-то там отношения, что-то там, или искренно, судебные претензии. А есть застройщики, которых, собственно говоря, им надо помогать защищать, им готовить базу. Вот я бы специализировался вот так вот. То есть опытный, юрист с опытом с 10-летним опытом работы в строительной сфере на рынке Калининграда. И первый call to action 15-минутная консультация бесплатная Во время 15-минутной консультации э, можно только взять, вернее, взять вопрос какого-то человека, а потом сказать: это стоит столько. Это решение по вопросу стоит столько. Первая консультация 1000 рублей, приезжайте к нам в офис, она тоже не должна быть дорогой, это последующая ступень, легкая. Вот. Для юристов по-другому составление договора например ну стоит какая-то фиксированная цена за первое то есть я бы сделал так попробовал там юрист с десятилетним и с каким-то летним опытом работы в строительной сфере на рынке клиентка то есть это специфичность а дальше надо под решим вопросы связанные с например с проблемами с застройщиком или с проблемами с клиентом какие вопросы решаются? В чем, какую вы решаете, какую вы полезность приносите? Что в итоге? Вот вы, было так, вы пришли, а что стало после вас? Возвращаю деньги Скорее, там какие-то сложные вопросы с... mm -hmm. сложные вопросы, связанные с решить вопрос недвижимости, какой-то там ну, цепочка сделок, которая позволяет э, какие-то имущественные права организации человека больших да вы со стороны юридического лица же выступаете, за кого вы защищаете? Документы кому готовят? Юридического лица? Документы, я готов в юридическом, решаю проблему хозяина бизнеса. Нет, просто целевая аудитория, а да, почему? Да, я... Целевая аудитория или физические лица, юридические. Ну, э, они обращаются юридические лица, но это кое в интересах генефициара, то есть в интересах, а, интересах а владельца или совладельца компании, правильно? Да? Ну да, то, то, то, что называется хозяин. хозяин. То есть здесь надо тогда по может... Там решаем 90% или 99% проблем, связанных с и дальше там с чем? С имущественными правами, в сфере строительства или сфере объектов недвижимости. То есть, решаем там столько-то процентов. Вот здесь вот я проценты употребил. Проблемы. Вы практически любой проблему можете решить. Ну или довести до какой-то следующей стадии, правильно? Есть такие дела, за которые не беретесь на старте. Да. Есть такие. Хорошо. Я безумно люблю, зачем. Принципа декватность существует. Вот. И здесь я я тоже... чужие мечты не воплощаем в Решаю только реальные проблемы. Уже сколько офферов сказал, да? То есть специализация на строительном рынке, то есть строительный юрист, юрист или юридическая фирма, у вас компания, или у вас есть какой-то фронтмен, который вы, который, собственно говоря, работает с клиентами. Да, а в данный момент Хват, хватало, скажем, момент хватало контактов с владельцами бизнеса. Прямых У, у них кажется, обычно хватает есть. проблем. Ага. Есть, поэтому, если вдруг ну, здесь скорее, я понял, примерно в чем. Да, да, да, вот как бы. это раз и второй я бы тоже сделал видео и рассказал бы пару тройку кейсов. <связычный> что вот на видео, там короткое трехминутное видео, что к нам обращаются обычно за такие решения таких проблем. <связычный> вот, например, обратился один клиент. Мы сделали то-то, делаем цепочку сделок так-то, в итоге он сэкономил или не потерял, или заработал столько-то денег. А вот другой случай там т т т тет и если у вас есть подобные случаи или другие проблемы, связанные со строительством, с имущественными правами, приходите к нам на консультацию. Первая консультация для вас недорогая будет. Вот, вот наш офис, пост телефон, позвоните сейчас. Видео, кстати, тоже. Видео. Любой объект, которым касается клиент, он должен иметь внизу в конце какой-то призыв действий. Что надо сделать? Mm -hmm. Что? Позвонить, прийти, там, записаться, перейти на страницу. Что? Следующее действие, целевой действие. Надеюсь, ответил на наш вопрос. Вот здесь надо еще Какой-то посыл есть,